Народ, всем привет! С вами снова канал Фишн Пинка. На дворе у нас ноябрь, конец ноября. На улице минус один. Хотел сначала на зимнюю рыбалку выбраться, но решил все-таки попробовать зимний спиннинг. Ловить я сегодня буду на лобберы. Сейчас у меня Монтерра 110-я. про Pro. Палочка и Кабальтазар 2 -й. С тестом 4,20. такой теплый кан канал вы выбрался. Недалеко от дома. Будем попробовать поймать щучку. Все-таки... Никакая зимняя рыбалка не заменит спиннинг. Ова, рыба, рыба, поклевка была ю. Вот и первая поклевочка. Сердце застучало. Адреналин зашкаливает. Зашкаливает уже не могу говорить. Была щучья атака. Ну вот, перебрался я на ту сторону. Сейчас буду пытаться кидать к траве. Я траву уже делаю такую небольшую проводочку с небольшими рывочками. Найдем точку. Так, вот право. Сейчас попробуем вот здесь. Так, мы ну попробуем вот здесь На той стороне была поклевка у меня. Сейчас попробуем потерять к траве в а той. Какая красота! Снежок все обволок, лежит на веточках деревьев, красная ягода. И я со спиннингом. Прошло полтора часа рыбалки. За полтора часа был один выход щуки неплохой щуки на 110 манта Оставил склад мину от шакала. Матаги 80 размер. Будем пробовать числовить на него. Вот, наконец-то щука! Хоть такая, ну щука. Тише, тише. Попалась. Шнурочек на складмину. Интересно, интересно. Так. Вот и спиннинг, и, а сейчас мы тебя отпустим, отпустим, из-за пары ничего, нам такая рыбка не нужна, аккуратненько, ну-ка, открой свою пасть, так, сейчас стараться пройдем, вот такая щучка, Щукен, щукень. Отпускаем. А у нас все по-честному. Нам не нужна эта рыба. Ну и вот, друзья, я остался один. Все карпятники уехали. Теперь можно попробовать обкидать Ямки. что-то моя машина крутится такая вот красивая у нас природа в кузбассе горы вон там моя грязная ласточка стоит с лета не мытая. Таран, таран, таран. спускаемся за к очередной точке Блять, Ребята, вы видели, это был выход щуки неплохой. Кто-то потерял меня. Алло, Что, живой? конечно живой, ловлю рыбу. Поймал? Одну щуку поймал? Поймал щуку. И два раза были выходы, прям крупника. Один раз не смог вытащить, одна просто посмотрела на воблер и сказала, пока, лошарик. Да я через час уже поеду домой. Жена звонила. Красочно прессовал. Всю рыбалку в трех словах. Все беспокоится за меня. Что я потеряю деньги? Ну все, дорогие друзья, будем заканчивать рыбалку. Началась уже настоящая зима. Настоящий зимний спиннинг. Надо ехать домой, в баньку. Греться. А потом противопросудные мероприятия.